Память хватаешь пилюли и остаток жизни дотягиваешь под гипнозом в дневной телепути. Когда парень под спидами бедами, лучше здесь подумать и не пропадать годами Мы не выбираем между братом и шалавой здесь порыги на свободе, в миг закончится лавой. Что везется в не знаем точно с пацанами Плохо, когда бабы пацанов стыкают лбами Наши логово, заброшки, где с братвой мы курим бошки Не встречаем по одежке, ведь не судим по обложке Главное же не встречаться и по жизни быть нормальным Чтобы за нас угнаться, не сорваться, быть лохальным. Мама чтоб не плакала, не знала, затмежу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 По району тут тут лучше оглянуться здесь Многие поникли в яме безрассудства Нахуй пока косуху, за нее получишь буха Прыгай с крыши сальто мусором на лапову Два и планы наебнулись и забыли цели Когда встанешь перед нами, будешь ли ты смелый? Пока ты заливаешь раны, мы в вашем зале Нас всегда тянуло на все то, что качивает Это срано Загруба заганья, нужен мне обзор, если есть спор, приходи ко мне в одну.